Oh, my God. Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Ну и, конечно, я хочу сейчас начать нашу презентацию немножко на позитиве. Люди, которые приходят в наш бизнес, очень часто совершают одну и ту же ошибку. Они ждут от наставника или спонсора, как хотите называйте, они ждут, что будет его опинать или толкать к успеху и заставлять действовать, откуда берутся эти модели мышления. Все Ребята, все очень просто. Все привыкли думать и вести себя работники, как работники найма. Они не ждут начальства, будет заставлять их работать или будут стимулировать, или принуждать к действиям. А без действия, извне они сами инициативу в руки не брать, не готовы. Однако любой независимый бизнес, любое предпринимательство требует инициативы изнутри. Предприниматели толкает собственное желание, собственные здоровые амбиции. Он силен тем, что является источником решений. Они ждет воздействия извне. Поэтому в сетевом маркетинге мотивация идет снизу. Эта структура мотивирует лидера и стимулирует его к действиям, а не наоборот. Эта структура заставляет лидера работать, эта структура вынуждает его быть активным. Впрочем, этот принцип применим не только к внутренним воздействиям у нас в сетевом, но и в природе. Мы привыкли думать, что лидер побуждает команду к действиям. Однако, если приглядеться к истории, то выясняется, что активная Команда заставляет его шевелиться и действовать из, снизу. Именно поэтому действует, ребята, правило. Наставник достается тому, кто его достает. И сегодня я, например, хочу вам сказать, показать, вы сами видите в чате, наверное, сделаю демонстрацию экрана, может быть, этих людей нет в чате, но должны все-таки увидеть, какие у нас идут движения. Я сейчас сделаю демонстрацию экрана и покажу вам. Так, экран. Видно мой экран, ребята? Видно чат? Видно, вот, видно мой скайп на... Вот, посмотрите, какое движение идет. Вы все видите, и не только в одном чате, а чатов у нас много, и в каждом чате работают лидеры со своими командами. Ну и, наверное, я перейду на свой кабинет и начнем, ребята, разбирать именно по кабинету. Начну с того, что наш фонд стартовал 7 декабря 2019 года, нам всего лишь один год. Стартовали мы с одной площадкой World Money, она так и называется, руководитель и основатель нашего фонда является Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. В фонде у нас за год добавились еще шесть площадок с очень шикарным маркетингом, которые из сделано шесть площадок у нас сделана уникальная закольцовка. Вот сейчас мы будем это разбирать. Ну, а еще добавлю несколько слов по поводу обновления. Значит, вывод у нас денежных средств так и остался. Пайр-кошелек и «Перфект Мани». А вот пополнение у нас, ребята, теперь через фрикассу и через «Перфект Мани». Если кому нужны внутренние деньги, у нас, вы сами знаете, есть внутренний перевод, можно всегда обратиться к спонсорам и можно переводить деньги кабинет, на кабинет. Нас выручает сейчас это очень хорошая наш, наша вот функция, которая у нас внутренний перевод. Поэтому, если кому нужны, обращайтесь, всегда поможем. Давайте сейчас просто покажу вам... Наши площадки, может кто-то у нас еще и не знает о том, что у нас есть основная была наша площадка, а теперь у нас основной является Golden Ring мини, но мы начинали работать вот, со дня старта, работали именно на этой площадке. Эта площадка нам очень тоже много принесла денег на наши кошельки. С этой площадки у нас можно начинать с 1000 рублей, пройдя всего лишь с малым количеством партнеров. У нас на этой площадке разработано 18 стратегий, выбрать можно любую из этих и зарабатывать тоже очень хорошие деньги. За один круг вы зарабатываете 86 тысяч и плюс за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Очень крутая. На площадке у нас есть социальная ПД, здесь у нас только на этой площадке у нас есть ежемесячное подтверждение активности кабинета 200 рублей. Первая неделя после активации этой площадки проходит 100 рублей у вас списывается, на, по 10 рублей распределяется реферальное вознаграждение на 10 уровней вверх. А следующие недели, две недели проходят, у вас будет списание 100 рублей на покупку вашего клона. И ваш клон станет сюда же на эту, к вам на первый стол. Здесь всего 5, 4 рабочих стола, а пятый стол выплаты. Пройдя всего лишь с четырьмя партнерами, вы зарабатываете, восемьсот на баланс для вывода и плюс за 1000 рублей у вас активируется первый стол на площадке World Money. Но сюда я хочу, ребята, сделать акцент, заходить. Одним не надо. Здесь сюда можно заводить большие команды. Вот здесь можно работать. Но у нас для этого есть вообще шикарная площадка Golden Ring Mini, Поэтому сейчас я вам просто советую всем заходить именно вот на эту площадку. Также у нас есть площадка Клевер Mini. Здесь у нас вход на эту площадку составляет 300 рублей. А зарабатываете вы... За один круг 18 750 рублей. Площадка «Клевер». Они идентичны, асимметричны и отличаются только входом и, естественно, заработком. Код сюда составляет 3000 а зарабатываете вы за один круг 187 тысяч 500 рублей. Тоже очень хорошая. Стоит у нас отдельно площадочка «Бэхома». Она так и называется «Будь дома». Она у нас вышла в антикризис. Она очень многих людей выручала и выручает. И я думаю, что будет точно так же выручать и далее. Ну и теперь у нас площадка Ребята, уникальная Golden Ring Mini, с которой у нас можно войти через удвоитель 2000, и, а также можно и зайти сразу же, минуя удвоитель, вы в два раза сокращаете количество приглашенных партнеров, сразу стать на 4000 в первый блок. Я считаю, что это очень круто. И здесь с этой площадкой... Вот именно с площадки Golden Ring Mini у вас будет пассивный доход, ребята, на три уровня в глубину на площадку Клевер Mini и на площадку Клевер. Вы будете получать как за реферальное вознаграждение, так и по уровню. А на площадке Golden Ring у нас есть закольцовка именно площадку. Вы будете получать пассивный доход. Сюда летят 10 клонов на первый стол World Money по 1000 рублей. Один клон летит за 5000 на четвертый стол. И отсюда с этой площадки летят... 50 клонов на первый стол площадки World Money. Вот такая вот у нас уникальная закольцовка. Ну, давайте теперь я перейдем именно на, на площадку. Наверное, начнем сегодня вот с площадки World Money. Я никогда не сбрасываю ни одну площадку со внимания, потому что наш фонд очень. Очень денежные, ребята, куда здесь только не шагни, везде, может, сделал одно движение, получил деньги на баланс, сделал второе движение, получил опять деньги на баланс. На каждой у нас площадочке, на каждой у нас есть кнопка маркетинг. Здесь вы можете посмотреть, а, по, а, заходите на каждую площадку и по, именно по этой площадке вы посмотрите маркетинговые ролики. И также есть слайды. Давайте перейдем на слайды. Слайды можно уменьшать и можно увеличивать. Здесь функции у нас полностью все настолько автоматизировано. А, работать одно удовольствие. Ну вот это наша площадка World Money. Я вам покажу, ребята, очень короткий путь к большим деньгам. И, допустим того, что вы купили первый стол и купили второй стол. Ребята, это всего лишь 3000. Не такая огромная сумма, чтобы заработать хорошие деньги. Вы пригласили первого партнера, он становится к вам на первый стол и на второй. Как только нажимает покупку первого стола второй партнер, у вас закрывается этот стол. У нас закрытие стола, именно первого стола и четвертого идет с двух партнеров. И вы сами под себя становитесь сюда, на это место. И покупает второй э, стол, ваш э, второй партнер. У вас закрывается, это стол накопительный, и у вас открывается э, третий стол. Как вы видите, это полностью стол выплаты. Ваш первый партнер. Сюда идет у вас э, третий партнер. Вам 1000 рублей на баланс для вывода. Ваш первый партнер закрыл свой именно второй стол и приходит, становится сюда на это место. И у вас 3000 на баланс для вывода. Вот и посмотрите, ребята, совсем ничего партнеров, а у вас уже 4000 на балансе для вывода. Вы за, идет плюс за 1000 рубль, рублей реинвест первого стола и за 2000 идет реинвест второго стола. Вы закрыли своего именно этого клона и пришли, стали на это место и принесли себе, сами себе принесли 6000 на баланс для вывода. Скажите, что это круто? У вас всего лишь малое количество партнеров, а у вас уже сколько денег на балансе. Вот, ребята, согласитесь, что это очень круто. И теперь второй партнер. Вот здесь вот я пока еще, второй партнер не перешел к вам на, в третий стол, я вам очень советую, купите сразу за пять тысяч вот этот вот четвертый стол, и вы опять сократите количество приглашенных партнеров, и у вас а второй партнер закрывает свой стол, второй накопительный, и приходит, становится к вам вот сюда, на это место. И у вас тысячи рублей на баланс для вывода, а за пять тысяч у вас активируется. И вы сами под себя идете, вот сюда становитесь, ребята. Вы представляете, что вы опять сократили количество партнеров. Ваш первый партнер... Закрыл третий стол и приходит, становится сюда, на это место. У вас закрывается этот стол, и у вас открывается уже пятый. Вы посмотрите, как вы уже близко дошли а, до а, о, шикарных денег. Сюда закрыл, а, вы закрыли своего клона и пришли, стали сюда сами под себя. И принесли пять тысяч на баланс для вывода. Вот они пять тысяч, вам обратно вернулись. Ваш вы опять, вернее, это ваш, прошу прощения, ребята, это второй партнер вам приносит опять тысяч на баланс для вывода. Вот, но за вами-то идут следом еще третий, четвертый, пятый партнер, и постоянно вы будете получать именно на этих столах эти выплаты. Здесь закрыли и открылся у вас. Вы закрыли своего клона и пришли сами под себя, стали сюда. Первый партнер тоже закрыл свой четвертый стол и пришел, стал сюда на это место. Второй партнер закрыл свой накопительный, пришел, стал. У вас уже за 30 тысяч идет активация стола выплат. Здесь первый партнер или вы, кто из вас будет самый четвертый или может быть пятый, здесь есть обгоны. Кто будет самый активный, тот и придет и станет на это место. Вы пришли и стали сами под себя и принесли 10 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч у вас активируется крутая площадка Golden Ring. Ваш первый партнер закрыл свой накопительный и пришел стал на это место. И принес вам 30 тысяч на баланс для вывода. Второй принес, пришел тоже закрыл. И принес вам 30 тысяч на баланс для вывода. Следом идут четвертый, пятый и постоянно вы будете постоянно получать очень хорошие деньги на баланс для вывода. Но вот такая вот эта площадка очень денежная. Я считаю, что очень хорошая площадка. Здесь еще, ребята, что хочу сказать... Здесь на этой площадке разработано 18 стратегий. И здесь вы можно покупать. У нас покупка на всех площадках идет. Первого стола в обязательном порядке. Остальные столы покупаются по желанию. Вы можете купить сразу первый, второй, первый, второй, третий, первый, третий, первый, четвертый, первый, пятый, первый, шестой. Вы можете выбрать любую стратегию и зарабатывать. На любой, по любой стратегии можно идти, чем, вот, например, если вы, представляете, зашли, первый стол стоит тысячу, а этот стол стоит 10 тысяч, 11 тысяч, да, это немножко для кошелька для вашего домашнего, это будет накладно, но можно же за 6 тысяч. Пожалуйста, вы вообще здесь очень быстро дойдете и на, на, выйдете на очень хороший, хороший заработок. Ну и теперь следующая площадочка. Я ее никогда настолько полюбила, ребята, что ну, здесь очень хорошо зарабатываем. Зарабатываем. Это наш любимый теперь стал Golden Ring, где мы... Все, уже все полностью, почти переходим все постепенно на эту площадку. Те, которые еще не рассматривают, ребята, я всем советую, рассмотрите эту площадку, она очень доходная, вы будете э, получать здесь постоянно на этой площадке, э, постоянно по, по 3,7 и плюс у вас будет еще идти пассивный доход по клеверу, клеверу мини, но это же шикарно. Можно сюда входить, как я говорила, через удвоитель за 2000, но можно входить и на, сразу на первый блок за 4000. Вы в два раза сокращаете количество приглашенных партнеров. Вы активировали за 2000, и первые два партнера вам дают переход в первый блок за 4000. Здесь наш полностью бизнес управляемый. Мы выставляем брони. Брони, почему выставляются, почему в нашем управляемом бизнесе очень легко работать? Да потому что здесь можно выставить бронь. Бронь выставляется для того, чтобы стал именно партнер туда, куда вы хотите, а не так, как в других проектах идет слева направо на свободные места. Нет, у нас это настолько удобно. И вот приходит у вас первый партнер, это приходит второй партнер, вот сюда идет реинвест, можно позвонить вашему спонсору, он поставит сюда реинвест, отсюда вот третий партнер приходит, и вы... 3 700 а получаете на баланс для вывода, а за 300 рублей у вас летит ваш клон, и если, и, а, если вы там уже есть на этой площадке. И получаете на баланс для вывода не 3 700, а 3 800, 50 рублей за уровень и 50 рублей реферальное вознаграждение. А если у вас, вы, вас там еще нет, то у вас активируется автоматом эта площадка. А эти партнеры у вас дают переход 4, 5, идет переход в эту, во второй блок. Здесь, как вы уже все прекрасно знаете, что в семи местах плечи идут вышестоящему. Сюда приходит первый партнер. У вас идет реинвест по броне спонсора. Вот можно, вы позвонили, мы вам выставить сюда бронь. Вы поставили сюда, там, например, четвертого человека, да, и получили тысячу рублей на баланс для вывода. А за... На идет активация площадки Клевер. Ребята, и вы получаете не тысячу, а плюс еще одну тысячу. Потому что если вы, вы там есть, то вы получаете 500 рублей реферальное вознаграждение и получаете за уровень. А эти два партнера э, дают четвертый, например, и пятый дают вам переход. 4000 тысячи с этого, 8 и 8, это получается 20 тысяч. За 20 тысяч идет активация у нас площадки Golden Ring, нашей самой крутой, крутящей площадки. Это просто супер. А здесь же, естественно, вы видели сейчас в чате, у нас Мариночка опять выскочила сюда на третий стол и получила 80 тысяч на баланс для вывода. И в ее структуру полетели клоны. Это очень. И Марина, я поздравляю тебя, моя дорогая. Молодец. Всегда рада, то что наши партнеры зарабатывают и очень двигаются хорошо. Ну и вот у вас активировался первый блок за 20 тысяч. Вы всегда будете наверху, под вами ваши партнеры. Здесь дают два, два партнера, идут плечи всегда вышестоящему. Сюда приходит первый партнер, у вас идет реинвест по броне спонсора, может сюда. Сюда поставили третьего партнера и получили 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый, пятый партнер идут у вас на переход во второй блок за 40 тысяч. Сюда приходит к вам первый партнер, у вас выставляете, звоните своему спонсору, спонсор выставляет сюда бронь и, и становится ваш реинвест сюда, а здесь у вас получается третьего партнера становите и получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А этот четвертый и пятый партнеры вам дают 100 тысяч переход на, площадь, на третий блок. За 100 тысяч плечи идут вверх, а сюда приходит первый партнер. По броне вашего спонсора можно поставить. Может, пока еще, если у вас, вот, ребята, сейчас покажу. Если у вас еще нет вот здесь, в плечи еще не стал никто, вот. Вот сюда пришел первый партнер, да, а сюда пришел второй партнер, Вы выставите, позвоните и спонсор вам выставит, вот сюда вот ваш реинвест пойдет, а сюда поставили третьего партнера 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч распределяется, 10 клонов летит на площадку World Money, 1 клон на площадку World Money на четвертый стол за 5 тысяч и 50 клонов летят на первый. Первый стол площадки поды получаем здесь на этой на этой на этой площадке пассивный доход именно вот на этих двух площадках посмотрите какие шикарные доходы да и теперь у вас четвертый пятый партнер вы получаете с каждого по 100 тысяч я считаю что это шикарно вот такой вот у нас Денежный, очень денежный фонд. Ну и хочу вам сейчас показать, ребята, по площадочку вот эту «Бэхома». Она всех выручает. Не знаю, как вас, но меня точно выручает тоже. И моих партнеров здесь, на этой площадке можно заработать, имея всего лишь 500 рублей в кармане, и можно активировать площадку Golden Link Mini за 2000 удвоитель. А как это сделать, я вам сейчас это покажу. Активировали вы эту площадку за 500 рублей и пригласили первого партнера. У вас 500 рублей на, на, на в накопительном. Пригласили второго партнера, 500 рублей на баланс для вывода. Сюда купите, пожалуйста, сразу клона, и у вас откроется стол выплат за 1000 рублей. Как видите, здесь полностью одни выплаты, только один рабочий стол. Первый партнер пригласил два партнера и купил клона. И пришел, стал сюда, на это место, и принес вам 500 рублей на баланс для вывода, и пошел у вас реинвест на этого стола. Ребята, вы обратно возвращаетесь к своему спонсору, становитесь. Точно так и ваши партнеры будут закрывать, когда и выходить именно на это место. И также будут возвращаться к вам на первый стол. Вы, второй партнер у вас пригласил два партнера и купил клона. И пришел стал на это место. Тысяча рублей на баланс для вывода. Вы закрыли своего клона. Два партнера пригласили и купили, и принесли себе тысячу рублей на баланс для вывода. Вот они, две с половиной тысячи у вас. Пожалуйста, вы заработали с малым количеством партнеров. Две Активируйте площадку Golden Ring Mini, а 500 рублей ставьте на вывод. Ну вот такой вот, ребята, у нас денежный, очень денежный фонд. Ну и на этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney. Если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, пишите. И я буду рада ответить на все ваши вопросы.